Всем хаешки, мои дорогие друзья, меня зовут Дэн это канал Axel Games. Мы продолжаем с вами играть в Sherlock Holmes. The пробужденный! Пробужденный, пробужденный про культ Ктулху, который захватил, короче, Лондон. Подхищает людей для каких-то жертвоприношений, для того чтобы возразить тулху. И мы уже за Шерлока, мы попрощались сваться там ненадолго, и мы спустились в подвал, чтобы найти людей, которых похитили в порту Лондона. Бля, вот это уже. Wait. Криповая локация уровня мстителей. Oh. Что происходит? <глаза> Глазам больно. Вот это начало. What, what что это за... происходит? Что это за место? Где я? Ебаный сыр... Там планеты, какие-то цепи... Ездец... Это что? Странно холодно... Чего-то не хватает... А, ага. Если я вижу отверстие, я могу представить, чего в нем не хватает... Это не могло быть под лондонским портом, все это время... Это иллюзия? Я думаю, что да. Only way forward in the Единственный путь вперед это пропасть. Это мы можем. А, подожди, надо что-то поставить, значит, туда. Смотри-ка, следы. Там кто плачет? Следы-то я нашел, а как пройти дальше? Ничего нету? Хорошо, давай вот так посмотрим. Следы были. Тут следы были. Скорее всего, что-то сзади, нет? Скорее всего, что-то сзади. Не-не-не, смотри, ничего нету. Странно холодно, чего-то не хватает. А я что-то могу поставить? А почему начало вот такое вот? А У меня что-нибудь есть из вещей? Ключик какой-нибудь? Я так и знал. Он же сказал, единственный путь, это в пропасть Поворот Она ледяная пульсирующая То есть теперь, чтобы выбраться назад, надо опять Пиздец, вот это прикольно Сердце мое, успокойся Я не знаю, я бы уже такую паничку словил, просто лютую Цепь упала с человеком Ага не работает смотри-ка короткий шаг короткий шаг короткий шаг надо наверное опять ее поставить а я не успею добежать правильно Ага, она закрылась. Ага, и тут не Вот тогда я мог бы успеть добежать. Да ладно. Нет, я не успеваю добежать. А, они обновились. Значит, вот она, вторая. На второй я могу добежать. Нет, не на второй. Что за херня? Может, мне нужно идти вот так? Ага, нет, да, все правильно. Нужно идти вот так вот, коротким шагом, медленно короткий шаг короткий шаг короткий шаг you know, хорош теперь я в другом месте как теперь я в другом месте Это чё за клешня ты хочешь теперь тебя прыгнул oh, no. видимо нет а видимо так должно было быть смотри она меня выбливала обратно так хорошо давай мы сначала осмотримся прежде чем опять куда-то прыгать это локация полна непонятных головоломок потому что ты просто Можешь суициднуться и попасть в какое-то другое место. Суицид осуждаю, если что. Максимально. Есть какие-то звуки. Толху. Толху. Видите? Эмблема к Толху. Хорошо. Там глаз можно будет спуститься куда-то. Здесь еще одна дверь. Через эту дверь нужно будет опять уже пройти глаз закрылся оно как будто смотрит прямо сквозь меня но это же изображение а -а -а. хитрые какие, смотри-ка Дверь же открылась. То есть благодаря вот этой дедуктивной способности моя голова уже кружится, когда это закончится. Так. Есть два углубления. Есть два углубления, есть две двери. Если это дверь. А! Чего, блядь? В смысле две двери, посмотри сколько дверей. Ну, давай справа пойдем. Первую. Ёбаный сыр. Должна быть подсказка, куда идти. Скорее всего, дверь, которая помечена вот таким, это будет дверь. Наша первая. Смотри-ка. Отпечатки ботинок девятого размера. Но они ведут назад. А, смотри, глаз не смотрит на меня. есть я прошел дальше О! для этого осьминок какой-то мертвый осьминок рыба странный камень он кажется живым так отсюда нужно выйти это конечно прикольно и какая еще будет ну давай поставим камушек один упал, один остался. Давай проверим двери. Так, ну не эта дверь. Значит, вот в эту пошли. Смотри-ка. Девятый размер, четкие края. На двери ничего нету наверное нужно идти медленно прямо да но это эта комната нет сейчас проверим так но в этом мы заходим ничего не происходит Хорошо, пошли еще теперь вот в этом. На ней отметина на двери была. Да, вот глаз. Или здесь я был просто. В этой комнате я был. Блин, какие рисунки интересные, вы видите? Охренеть, как круто. В этой комнате я был. Угу. Лады. Остается еще вот это. Ничего здесь нету. И спину мне ничего не смотрит. Значит, та комната, где были следы. Это была какая? Вторая? По-моему, это была вторая. Вот, следы на полу. Хорошо. Девятый размер, четкие края. Смотри, дверь сама открылась. вот Это действительно отвратительно. Застывшие пульсирующие, как будто у них есть сердце. Все очень может быть. Выглядит просто жестоко. У меня аж мураш, типа, по кожи побежали. В смысле, блять? Как мне пройти надо? Наверное, надо. Вот, смотри. Да, да, да, да, Хитрые загадки. Такие мелкие, но такие хитрые, сука. Но это хорошо. Я так понимаю, мы выбрались. Мы выбрались. Но это мистика, реальная мистика. Посмотри, вон к тулху. It, что за херня? Теперь мы за Джона туда идем. А, так смотри, Джон спустился, у него сразу. Holmes, where are you? Чтобы осветить фонарем, что-то используйте. О, Холмс, Холмс, Холмс, вы в порядке? <свят> Отлично, Ватсон, я в порядке собира... Спасибо, что спросили В порядке, <свят> ей-богу, вы бы слышали, как вы, вы выкрикнули мое имя <свят> Это <свят> была просто игра теней Ой, игру теней я знаю Мы смотрели фильм <свят> Я рад, от этого места у меня мурашки по коже С чем мы имеем дело? Что-то, наконец, интересное Откуда щетина? Прям как у меня получилось. Щетинка. Щитинушка. Опа. Подожди. Сломанные ногти. Крошки засохшей грязи. Укол иглой. Колы-глой, колыглой. С ногами, возможно, что-то. Что это? Цианоз губ, или на шее. человек был задушен. Его живот сильно вздулся. Неизвестный мужчина на алтаре. Ну, это Шктулху. ктулху. Я на что не Гри сна. That, Вы слышали это, Ватсон? Uh, Я I слышу вас. You. Пиздец. Американский паспорт Амас Колби. Колби. Что знакомая фамилия? Агентство Нортвуд. Любые виды незаметных расследований. Для вас мы обыщем весь мир. Пенсильвания Лейн, Бостон, Массачусетс. О. -о, -о. Ритуальный кинжал. Like Я никогда раньше не встречал такой картины. Это ритуальный кинжал. Странные пятна крови. Он выглядит как э, драконе стекло does... По крайней мере, две движные подвески все одинаковые сделаны из злого. Ага. Похоже, те подвески, которые давали деткам. An Подожди, я не все посмотрел. Опа, кто-то испачкал руки нарисовать это кровью. Имя Амос, фамилия Колби, цвет волос рыжий, цвет глаз карий. Дата месторождения 20 апреля 52 -го года в Бостоне штат Массачусетс. Дата въезда в страну 22 сентября 82 -го года. На обратной стороне паспорта изображен кровавый рисунок, на днем смутно изображено морское существо, возможно, сминок. Какой сминок? Это ктулху. Очень много улик. Так, это раз. Коробка содержал наркотическое вещество, а также как в мангалике Мехи. Институт Черного Эдельвейса С 17 там что-то там. Это мы взяли с собой как улику. Опа. Кажется, он создан для простых экспериментов. Уверен, они не могли позволить себе лучшего набора. Я не понимаю иногда, почему такое делают с, людь с людьми. Ладно. Вот этот больше похож на правду. Вот этот больше похож на правду. Надо все осматривать. Смотри-ка кровь. Вау! Грязь на намертво рисунок, кровь, человеческий волос. Кровь подо мной. Вещи одежда была группа срезан с кого-то американец Судя по стилю Да это ж вы блядь, аристократы коты Почему не могу на веревку посмотреть о могу тонкая работа каната разрезана более тонким лезвием Наверное, вот... Ладно, сейчас будем пробовать разные все моменты. Так, у нас еще должно быть три загадки. Но, скорее всего, oh, потенциал, потенциал в этой кодильне больше наркотических остатков. остатков? Каракули сумасшедшие. смотри-ка гробы царапины рваный ноготь крови вот это он походу и пытался вырваться это что сколько нужно сил чтобы нести этот ящик не говоря уже о том чтобы разбить его вот для этого видимо и нанимали большое пятно крови но не серьезное. Так, хорошо, здесь что могло быть? Ну, возможно, вот так. Не буду исключать. Смотри, еще что-то есть. У бога еда массового производства. Так, и что-то есть тут. Отлично. Надежда. Дампрас. основной элементом, что одежды лепче не пали. Обувь. На этой одежде не хватает пуговиц. Их сняли силой. Собрано десятков людей, как минимум. Ага. Сейчас будем смотреть. Но если не хватает пуговиц, то скорее всего сорвали Если не хватает пуговиц, то их скорее всего сорвали Холмс, вы sure уверены, что не оставили камни на камне? Нет, не уверен Это я смотрел Тут я выбрал Тут я выбрал Здесь надо выбрать. Может, вот так? Второй неправильный. Второй был, по-моему, вот этот. Значит, здесь резали одежду. Вот так. Все, получилось. Многие люди были привезены в это место, Похит... похитители снимали с них одежду и складывали в кучу. Заключенных держали в высыпляющем трансе с помощью наркотиков. Несколько человек пытались сопротивляться, но, увы, тщетно, через несколько дней все были засунуты в ящики и отправлены в другое место. Только один пленный был оставлен. Он был задушен до смерти на этом алтаре. Охуеть. Успокойтесь. Блядь, у него уже в луке кто-то живет. Этого не может быть. Это осьминог? Нет, это какие-то личиносы, блядь, или пиявки. Ух, блядь Пожалуйста, скажите, что мы нашли все, что нужно, Холмс Я думаю, мы нашли, нашли немного больше, у нас нет ни малейшего представления о том, куда увезли этих людей А вот тут вы ошибаетесь, Вас. у нас более чем достаточно, мне просто нужно точно соединить точки Может пока соберете мой чемодан, мой дорогой друг, на всякий случай Место расследования завершено Так, кто этот мертвец на алтаре? Давай, наверное, плакат о пропавшем человеке. А, нет, стоп. Уведомление о приеме на работу. Рекламная листовка. Нет, паспорт. Ага. Рекламная листовка, паспорт крест внутри прямоугольника. Швейцарец, наверное, да? А нет. Неизвестный мужчина на алтаре. Есть! У меня получилось. Амас Колби из агентства Норвуд в Бостоне. Человек на алтаре был частным детективом из агентства Норвуд в Бостоне. Возможно, мистер Колби занимался расследованием исчезновений, прежде чем его поймали и убили преступники. Вот оно что. Куда были отправлены похищенные? Плакат о пропавшем человеке. Неизвестный мужчина на алтаре. Крест внутри прямоугольника. Интересно, три прямоугольника это правильно. Мертвец Амасколби. Подвеска из-за Нет. Жестяная коробка с одельвейсами Странные символы. Так, уведомление о приеме на работу. Нет. Происшествие в хранилище 12. Да. Черный институт Дельвейс, Швейцария Ну, крестик, вот, Швейцария Швейцария, Швейцария, не Швеция, Швейцария Похищенно отправляются в институт черного Дельвейса Основанный в 700-х годах Он находится где-то в Швейцарии Так, я все разгадал Что можно было Я уже разгадал, куда нам нужно ехать Я ведь уже разгадал, куда нам нужно ехать I leave, I Нажмите. Европа. Дата создания. Мисоте. Область деятельности. Медицина. Тип организации. Наверное, частный объект. А, поиск. Основанный в 1789 году, и профессором Келлером институт специализируется на психических заболеваниях и зависимости. В настоящее время его возглавляет профессор Дикклс. Как он поездка в Швейцарию? Звучит неожиданно. Почему ты думаешь, что мы должны туда отправиться? Все дела в коробке с наркотиками и подсказки мистера Колби крескнут прямо внутри прямоугольника. Сложите 2 и 2, добавьте исследование, что вы получите. Черный институт Эдельвейс в Интерлакене, Швейцария. Если мы поторопимся, то еще успеем на сегодняшний поезд. Это крутая серия. Очень крутая. Я, если честно, под большим впечатлением. Бля, у Шерлока он эти очки же в темноте блестят. <соцентрический> как бы я ни был благодарен вам за компанию, доктор Уотсон, боюсь, вам придется исследовать и долеваясь в одиночку. Hello? Один, мистер Холмс, боюсь, вы переоцениваете мои способности. Глупости, вы военный человек, а плод британских лап храбрости. Я не такой, как врач, я избегал большинства боев, кроме одного ужасного дня. Мой отряд попал в засаду в деревне, под перекрестный огонь попали, попали невинные Слишком много, чтобы помочь Человек с четками, он был одним из них? Переводчик, да, мы были в ловушке, шесть солдат и я Я думал, это конец Но лейтенант Пэджет отказывается идти спокойно, бойцы подготовились к последней схватке я поднялся, чтобы последовать за ним, но Педжет покачал головой, он сказал мне бежать. Что у меня есть? Нужно спасать других людей. Они напали, а я бежал через тыл. Он плачет. Логика кажется неизбежной. Да. Вы хирург по профессии, были бы совершенно бесполезны в этом конфликте. Да? Нет. No. И скольким людям вы помогли с тех пор? Болезни облегчены, проблемы решены. Не более чем горстка, правде говоря, стал немного затворником. Скольким людям вы могли бы помочь, имея 30 лет впереди? В десяткам? В сотням? Бэджет был прав. Вы можете прекратить самообещевание. Холмс, я... я не знаю, что сказать. Я бы начал так. Я доктор Джон Ватсон. Могу я осмотреться? А вот и Швейцария. Выглядит мрачно и красиво. Да, да у срачки просто. Согласны со мной? Мрачно и красиво. Очень. а, -а перевод можно, пожалуйста. А I... что же вы? I... А, он рассказывает о том, чем будет заниматься Ватсон и чем будет заниматься он Он проведет исследование, а Ватсон пускай знакомится с тем, чем занимается в этой больнице Маленькие аналитические методы Может забыли перевести этот кусок? Мы за кого будем играть за шерлока или за ватсона или за каждого по очереди бля какая она криповая гора безумия Эд... институт Эдельвейс. мне понравилось как сейчас очень крипово так началось все. разблокирована новая награда проверьте раздел бонусы давайте мы сейчас поговорим вот с этой малышкой поймем Приветствую вас, мадам, я доктор Джон Ватсон, хотел бы узнать, получили ли вы известие о моем визите Да, доктор Ватсон, вы получили ваше письмо по этому вопросу Вы хотите увидеть профессора Гикокса? Это верно При первой же возможности, да, я постараюсь не отнимать, у них слишком много драгоценного времени Ждать здесь, битте? Мистер и миссис Бронсон, ваша девочка достигла значительных успехов, посмотрите сами я поймал тебя. Прошу прощения, что заставило вас ждать, доктор Ватсон. Вы, конечно, понимаете, как медицинская работа может заставить человека потерять счет времени. Не извиняйтесь, профессор, я тоже знаю, как это важно заниматься. Внимательно относиться к пациентам. Работа на этом практически не останавливается, но удовлетворение от совершенствования ума заставляет нас упорствовать. Я так понимаю, вы приветствуете множество душ в своем медицинском центре. Приемная, да, посетили Мне любопытно, что привело вас Шварц Эдельвейс Из уст в уста, в статье, которая прощала в Лондоне, высоко отзывались о вашем заведении Но вместо того, чтобы верить на слово, я решил увидеть все своими глазами Значит, репутация моего приюта опережает его Прошу прощения. Добрый день. Да, привет. Меня зовут Амос Колби. Детективное детство Нортвуд, Бостон. Мы же видели, что Амос Колби... Мне есть вопросы, на которые нужны ответы. Кто здесь главный? Амос Колби же умер. В чем дело, доктор Ватсон? Вы можете сказать мне? Это не может быть он. Солгать или сказать правду? Это человек знаменитость. <къех> Точно, да. Я был удивлен, yes. потому что это человек знаменитость. Именно так, он знаменитый мистер Колби, и не мог поверить своим глазам. Yes, no, no, no, no. Нет, нет, нет, нет моя работе не может ждать. Интересно, если вы, вы хотите установить силы, доктор Ватсон, вы можете воспользоваться доктору, комнатой, и и можете воспользоваться комнатой для вы гостей. Вы so Мне нужно еще многое обсудить. Сестра, будьте добры, проводите доктора Ватсона в комнату для гостей. Дер Колби из Единства Нортвуд, как неожиданно. Я профессор Гайгакс. Я буду рада ответить на ваши вопросы в экзаменационной комнате. Какая-то она мрачная и страшная. Послушайте, профессор, если у вас нет никаких зацепов, лапы прочит меня. Не стоит беспокоиться, никто не останется без внимания под опекой. Бля, вот тут начинается ад просто. Вот тут, мне кажется, начнется ад. Давайте не будем прибегать к грубой силе. Не волнуйтесь, Дерколби, мои методы более деликатны. пиздец а это шерлок это шерлок стопудово тщательно обучить его зачем ответить в камеру мне нужно точно решить что делать с нашим гостем это шерлок это шерлок переоделся вот он почему сказал что у него другой план блять я же сказал это шерлок сто процентов